интересно Да, да, да, ребята, да, да, да, не забудьте описать. А, да. Кстати, ребята, Майнкрафт удалили, Майнкрафт, говно, ребята, Майнкрафт, говно. ребята, я хожу в первый класс, посматривал первый класс, да, ребята, я люблю школу, там причем хороший баллы, по я, Ставьте лайки, подпишитесь на канал, и да, я это, сделаю новый чай, и да, дайте мой лайк, и подписка на этот канал. Я не знаю.